Всем привет! Продолжаем э, знакомиться с технологией CUDA, э, ну и с языком этим CUDA-C, и э, в основе книга, то есть я беру информацию из книги «Технология CUDA в примерах. Введение в программирование графических процессоров» Джейсон Сандерс и Эдвард Кенрад. Сегодня познакомимся с константной памятью. Но скажу сразу, у меня почему-то. Э, ну тут есть два варианта: да? работа с константной и работа с глобальной памятью. Так вот, у меня почему-то результаты по производительности одинаковы. Я так посидел минуток 10-20, посмотрел, пока не понял. Если вы поймете, то отпишите в комментарии, почему. Ну, я в конце как бы скажу свое предположение. Так вот, сегодня познакомимся, что такое константная память, ну и с некоторыми событиями. С событиями мы уже знакомились, когда мерили э, время исполнения кода на ГПУ, на графическом процессоре. Итак, приступим. Э, мы узнаем об использовании константной памяти в Куда. Вот. Итак, константная память. Как уже говорилось, современные графические процессоры обладают колоссальной вычислительной мощностью. Именно превосходство графических процессоров над центральным процессором в плане, в плане скорости выполнения и привлекло интерес к графическим процессорам как к средству для выполнения вычислений общего назначения. При наличии сотен арифметических устройств, Узким местом в ГПУ часто становится не скорость вычисления, а скорость обмена с памятью. В графическом процессоре так много арифметически логических устройств, что иногда мы просто не успеваем подавать им данные в темпе, достаточном для поддержания высокой скорости вычислений. Поэтому имеет смысл рассмотреть средства, с помощью которых можно уменьшить Количество операций передачи данных между процессором и памятью. До сих пор мы видели программы, в которых использовалась глобальная и разделяемая память. Но язык CUDA-C -да поддерживает еще один вид памяти – константную. Как следует из самого названия, константная память служит для хранения данных, которые не изменяются в процессе исполнения ядра. Оборудование NVIDIA предоставляет 64 килобайта константной памяти, работа с которой организована иначе, чем со стандартной глобальной памятью. В некоторых случаях использование константной памяти вместо глобальной позволяет уменьшить трафик между памятью и процессором. И рассмотрим это на примере трассировки лучей. Ну, я вот запущу... Вот, вот, вот, вот, что это такое? Трассировка лучей, что же это такое? Один из способов использования константной памяти мы рассмотрим на примере простого приложения для трассировки лучей. Но сначала расскажем об основах этого метода. Говоря по-простому, трассировка лучей это способ построения двумерного образа сцены, содержащей трехмерные объекты. Но не для этого ли изначально и предназначались графические процессоры? Насколько это отличается от того, что делает OpenGL или DirectX, когда вы играете в свою любимую игру? GPU действительно решает ту же задачу, но применяет для этого технику растеризации. О растеризации написано много хороших книг, поэтому мы не станем здесь подробно разъяснять различия. Достаточно сказать, что это совершенно разные методы решения одной и той же задачи. Так каким же образом трассировка лучей позволяет получить образ трехмерной сцены? Идея проста. Выбираем на сцене точку, в которую помещаем воображаемую камеру. В этой упрощенной цифровой камере имеется датчик света. Поэтому, чтобы получить изображение, мы должны решить, какой свет попадает в этот датчик. Каждый пиксель результирующего изображения будет иметь цвет и яркость луча, падающего на датчик в камере. Поскольку свет, падающий на точку датчика, может исходить из любого места на сцене, проще решать противоположную задачу. То есть, вместо того, чтобы пытаться понять, какой луч освещает данный пиксель, мы проведем воображаемый луч из пикселя на сцену. Тогда каждый пиксель играет роль глаза, смотрящего на сцену. И вы видите вот сейчас эту картиночку, на которой показаны лучи, исходящие из каждого пикселя. Чтобы вычислить, какой цвет видит каждый пиксель, мы проводим луч из этого пикселя через сцену, пока не, не упремся в какой-нибудь объект. Тогда мы говорим, что пиксель видит этот объект, и можем назначить ему цвет, исходя из цвета объекта. Вычисления, необходимые для трассировки луча, в основном сводятся к нахождению пересечений этого луча с объектами на сцене. В более сложных моделях трассировки блестящие объекты могут отражать, могут отражать, а полупрозрачные преломлять лучи света. В результате образуются вторичные лучи, третичные лучи и так далее. На самом деле одна из привлекательных особенностей метода трассировки лучей как раз и состоит в том, что, она очень просто реаль... что ее очень просто реализовать. Базовую схему а затем включать в алгоритм трассировки различные усложнения для получения более реалистичного изображения. Ну и сейчас рассмотрим э, пример этой трассировки лучей. Ну вот как бы рабочий вариант да? есть. Поскольку API типа OpenGL и DirectX не предназначены для трассировки лучей, то мы реализуем простейший трассировщик целиком на CUDA-C. Мы не будем ничего усложнять, а сосредоточимся на вопросе о работе с константной памятью. Поэтому, если вы ожидаете увидеть основу для полноценного промышленного механизма рендеринга, то здесь вы его не увидите. Наш трассировщик будет поддерживать только сцены, состоящие из сфер а камера будет расположена на оси Z и направлена в сторону начала координат. Кроме того, мы не поддерживаем освещение сцены, чтобы не связываться с вторичными лучами. Вместо того, чтобы вычислять эффекты освещения, мы назначим каждой сфере один и тот же цвет и будем выбирать его оттенок с помощью предварительно заданной функции. Что же тогда будет делать трассировщик? Он проводит луч из каждого пикселя и смотрит, какие сферы этот луч пересекает. Кроме того, он вычисляет расстояние до каждого пересечения. Если луч пересекает несколько сфер, то видимой считается только ближайшая. По сути дела, наш трассировщик лучей всего лишь скрывает поверхности, которые камера не видит. Сфера моделируется, моделируется с помощью структуры данных, содержащей ее центр, радиус и цвет. Вот у нас структура данных, сфера. Соответственно, ее цвет RGB, read, blue, green, радиус и координаты. В этой структуре данных также имеется такой метод, который называется HIT. Он определяет. Пересекает ли данную сферу луч, проведенный из пикселя Ox и Oy, то есть у нас экран, он же у нас двумерный. Если да, то метод вычисляет расстояние до камеры, точнее от камеры до точки пересечения. Это нужно знать для того, чтобы выбрать ближайшую сферу в случае, когда луч пересекает несколько сфер. Поскольку именно эта сфера и будет видна. Функция main. Так, где у нас функция main? Устроена примерно так же, как и ранее в примерах. Были примеры генерации изображений. Ну, Здесь у нас есть некие события, о которых мы еще раз вспомним чуть позже. Это мы замеряем время. Здесь, что мы сделаем, делаем здесь? Здесь, давайте вспомним, выделяем на GPU память для выходного изображения. Здесь выделяется память для сфер, для набора сфер. То есть мы выделяем память для входных данных массива сфер, составляющих цену. Поскольку эти данные нужны gpu нужны ГПУ, но генерируются они центральным процессором, то необходимо выделить память и на центральном процессоре, и на графическом. Обратившись, соответственно, куда малок и к малок. Где у нас тут малок? Вот. Это временные сцены генерация, ой, точнее, сферы. Кроме того, мы выделяем память для растового изображения которое будем заполнять данными о пикселях по мере трассировки сфер. То есть вот это изображение. После того, как вся необходимая память выделена, вот в данном случае мы все выделили, нам нужно случайным образом сгенерировать координаты центров цвета и радиусы сфер. Это делается вот в этом цикле. То есть это define у нас, он у нас сейчас установлен в 50 сфер, то есть генерится 50 сфер. И вот случайным образом генерится, генерится, короче, данные. То есть сейчас программа генерирует массив из 50 случайных сфер. Дальше. Массив сфер копируется в память графического процесса. С помощью CUDA-mem-copy. Это мы уже понимаем. И после этого временный буфер освобождается. Теперь входные данные находятся в памяти графического процессора. Память для выходных данных выделена. Вот выделена. И можно запускать непосредственно наше ядро. Так, запускать наше ядро. После того, как ядро все это вычислит, то есть у нас будут выделены, будут созданы нити которая будет выполняться параллельно. Так вот, после того, как все это вычислится, нам нужно скопировать нашу картиночку с графического процессора, ну, на, скажем так, на центральный, да, что мы делаем. Ну и, соответственно, вот в самом конце у нас отображается эта картинка. То есть в целом, это мы так пробежали, это уже все должно быть знакомо. И никаких проблем с этим быть не должно. Ну если есть, надо пересмотреть предыдущее видео. Ну или просто на гитхабе пересмотреть примеры. Итак, идем дальше. Так как же производится трассировка луча? Поскольку мы выбрали очень простую модель трассировки, то в коде ядра, а давайте вот перейдем к коду ядра, разобраться несложно. Каждая нить генерирует один пиксель выходного изображения. Поэтому мы, как обычно, начинаем вычисление координат x и y пикселя, соответствующего нити, и его смещение от начала буфера. Кроме того, мы сдвигаем точку x, y на dim. Dim это ширина и высота нашего экрана. Так вот. Мы сдвигаем нашу точку x и y на вот это вот значение, чтобы ось z проходила через центр изображения. Так как для каждого луча нужно проверить пересечение со всеми сферами, то мы обходим массив сфер и производим необходимое вычисления. Очевидно, что самое интересное вычисление находится внутри цикла for. Мы перебираем все сферы и для каждой вызываем метод hint. hit. Hit, вот. Для каждой сферы вызываем метод hit, чтобы узнать видит ли луч эту сферу. То есть в данном случае видит ли пиксель эту сферу, пиксель с такими координатами и конкретную сферу. Если да, то смотрим, расположена ли данная точка пересечения ближе к камере, камере, чем последняя увиденная. Если да, то мы запоминаем расстояние до новой сферы. Кроме того, запоминается цвет этой сферы, чтобы по выходе из цикла нить знала цвет сферы в ближайшей камере. Поскольку именно этот цвет видит луч, проведенный из нашего пикселя, мы считаем его цветом самого пикселя и сохраняем значение в буфере результирующего изображения. После того, как пересечение со всеми сферами проверено, мы можем записать текущий цвет в выходное изображение. Что мы и делаем. Вот записывается в выходное изображение цвет. Отметим, что если луч не пересекает ни одну сферу, то в качестве цвета будут записаны начальные значения переменных R, G, B. R, G B. В данном случае мы инициализировали эти переменные нулями. То есть получится черный фон. Ну. Ну, ну, ну. Да, так. Так, так, так, так. Если хотите, чтобы фон был другого цвета, нужно просто изменить начальное значение. Ну, начальное значение, вот я думаю вы увидели. Вот они. RGB. И что мы получаем в результате? Вот в результате мы получаем вот такую картиночку, где у нас есть сферы. Вы уже видели, да? И вот трассировка лучей. То есть как бы с пикселя с пикселя тут у нас пикселей много да мы лучи уходят и вот они определяют какие сферы этот луч пересекает определяет ближайшую сферу ну и так дальше запоминает цвет и рисует да этот цвет соответственно вот ближайшая к примеру сфера была вот здесь красная соответственно за ней там синяя то есть синяя ну короче как вы видите все перекрывается и вроде как бы типа трехмерные такие объекты Итак, здесь мы с константной памятью не работали, и вы на это уже обратили внимание. Теперь улучшим программу, воспользовавшись преимуществами константной памяти. Поскольку константную память нельзя модифицировать, то использовать ее для хранения выходного изображения, конечно же, невозможно. А коль скоро в этом примере входными данными являются только массив сфер, то сомнений в том, что именно, в том, что именно поместить в константную память, не возникает. То есть, я думаю, вы догадались, в константную память будет, по, будут помещены сферы, потому что они, в принципе, не меняются. Вот, то есть, туда можно помещать то, что не меняется, то, что константно. Для объявления константной памяти применяется такой же механизм, как и для разделяемой памяти. Вот, смотрите. Мы для разделяемой памяти писали шарет, а здесь надо написать констант. Отметим, что в первой версии примера мы объявляли указатель, а затем с помощью куда малок выделяли для него область памяти на GPU. Давайте предыдущий пример посмотрим. Вот у нас были сферы. И вот для этих сфер вот мы выделяли куда малок. Здесь же, здесь же, у нас сферы. Мы говорим, что они должны располагаться в константной памяти. Теперь вызывать куда малок и куда free для массива сфер уже не нужно. Это, э, важно, чтобы этот размер э, был известен на этапе компиляции. Ну я так понимаю, не должен э, превышать э, размера всего константной памяти. В данном случае на моем ноуте, карта GeForce 1060 64 килобайта килобайта константной памяти маловато конечно же но что есть то есть так вот во многих приложениях как раз вот вот вот вот, вот где у нас тут от чего мы избавились мы избавились от вот этой вот прослойки когда мы копируем копируем. Что мы копируем? Ну, выделяем память. Да, вот сфера есть, и мы для нее выделяем память. В случае с константной памятью, мы уже сразу указали, что эти сферы будут в константной памяти, и этого уже выделения нету. Так вот, во многих приложениях это приемлемая плата за более высокое быстродействие константной памяти. Так вот, как же изменилась еще наша функция? мы видим вот новую-новую функцию. Куда? символ Что это такое? А, как бы Изменений по м -м, сравнению с первой версией совсем немного. А первое изменение это было то, что мы добавили константную память, указали, что массив сфер должен быть в константной памяти. Дальше убрали лишнее копирование, куда мало, куда free. Ну и сделали вот такую модификацию. Вот. То есть, как говорилось, нет нужды уже вызывать куда-малок для выделения памяти под массив сфер. Так вот, что это за модификация, вот, которую я выделил? Это специальный вариант куда-мамкопия применяется при копировании из памяти центрального процессора в константную память графического процессора. Единственное различие между куда memcopy to symbol и куда memcopy с параметром куда memcopy host to device. С параметром. То есть здесь у нас, как мы видим, у куда memcopy есть параметр куда memcopy device to host, а вот здесь этого параметра нет. Потому что сама функция, куда мем копия ту символ копирует в константную память, а куда мем копия в глобальную. Вот и все. То есть это уже сразу уходит в константную память и не надо ничего писать. Так вот, включив объявление модификатор constant, мы запрещаем всякую запись в область памяти. Но в обмен на такое самоограничение мы ожидаем что-то получить. Как отмечалось выше, чтение из константной памяти может уменьшить количество операций передачи между памятью и процессором по сравнению с чтением из глобальной памяти. Тому есть две причины. Одно чтение из константной памяти может быть передано другим близким нитям, что позволяет сэкономить до 15 операций чтения. Константная память тишируется, поэтому последующие операции чтения из того же адреса не порождают дополнительного трафика. Что понимается под словом «близкие»? Чтобы на это, ответить на этот вопрос, нам придется рассказать о понятии варпа. Что такое варп? Для тех читателей, которые лучше знакомы с фильмом Star Trek чем с текстильной промышленности, скажем, что слово варп в этом контексте не, не имеет никакого отношения к скоростью перемещения в космосе. В, стектиль, в текстильной промышленности этим словом называется группа спрятанных э, вместе нитей, из которых ткется ткань. В архитектуре куда "варпан", варпом, дословно канат, называется группа, из 32 спрятанных нитей, которые исполняются синхронно. То есть 32 нити, грубо говоря, там образуют канат. Да? И вот по этим э, нитям э, льются данные, да? все они э, исполняются синхронно. Так вот, каждая нить, принадлежащая одному варпу, в любой момент времени исполняет одну и ту же команду, над разными данными. То есть у нас есть ядро. И вот представим варп. И варп э, состоит из 32 нитей. Так вот, в один и тот же момент каждая нить из этих 32 выполняет одну и ту же команду. Все 32 нити, к примеру, первый такт выполняет вот эти данные, там второй вот эти третий, вот эти и так далее. Но данные разные. Но, как вы видите, все операции одинаковы. И стоимость их одинакова. Соответственно, и выполняется... Ну, и, соответственно, благодаря этому и достигается высокая скорость. Так вот, идем дальше. При чтении из константной памяти оборудование NVIDIA может транслировать Прочитанные данные на целый полуварп. Полуварпом называется группа из 16 нитей. То есть половина 32-нитевого варпа. Если каждая нить в полуварпе запрашивает данные из одного и того же адреса в константной памяти, то графический процессор выдает только один запрос на чтение, а затем передает прочитанные данные каждой нити. Если программа часто читает данные из константной памяти, то, граф, то трафик сокращается в 16 раз по сравнению с чтением из глобальной памяти. То есть это примерно 6%. Но экономия не ограничивается 94% сокращением трафика между процессором и памятью. Поскольку мы говорили, что память не будет изменяться, Оборудование может кешировать константные данные в графическом процессоре. Иными словами, после того, как данные по некоторому адресу в константной памяти один раз прочитаны, нити из других полуварпов, читающие тот же адрес, обнаружат данные в кеше. Поэтому повторного обращения к памяти не произойдет. В примере трассировки лучей, каждая запущенная нить Читает параметры сферы, чтобы можно было проверить, пересекает ли ее луч. После перемещения данных о сферах в константную память, аппаратуре достаточно отправить лишь один запрос на чтение из памяти. Затем данные кешируются, и все остальные нити не порождают трафика по одной из двух, из двух причин. Нить, находящаяся в том же полуварпе, и уже получила данные в результате широковещательной трансляции. То есть нить находится в том же полуварпе и уже получила данные. И вторая причина – нить нашла данные в кише константной памяти. К сожалению, при работе с константной памятью есть и негативный эффект. Трансляция на полуварп – это палка о двух концах. Она может здорово повысить производительность, если все 16 нитей – Читают один и тот же адрес. Но если нити обращаются к разным адресам, то программа еле шевелится. Платой за трансляцию одной операции чтения на 16 нитей является то, что в каждый момент времени все 16 нитей могут помещать на шину только один запрос чтения. Значит, если 16 нитям в полуварпе нужно прочитать разные данные, из константной памяти, то эти нити выстраиваются в очередь и на отправку запроса на чтение уходит в 16 раз больше времени. Если бы нити читали из глобальной памяти, то все запросы можно было бы отправить одновременно. В описанной ситуации чтение из константной памяти скорее всего окажется медленнее, чем из глобальной. Так вот, здесь у нас мы замеряем время и время здесь уже замеряется полностью, да, то есть в предыдущих примерах э, по э, сложению векторов я замерял время непосредственно выполнения ядра. И здесь же замеряется время с начала программы и аж до конца, да, то есть учитываются копирования еще туды сюды. Да, и кстати там в примерах стоит вот здесь 16 я сейчас тоже но ну, в книге это я 32 поставил потому что думал ну решил попробовать что что я хотел посмотреть будет ли разница в скорости или не будет фишка в том что в моем примере в случае с моей видеокартой разницы так не понял так где-то разницы особо нету ну, можно сказать его вообще нету скорости выполнения что с константной памятью что с... не понял а что не копируется а, русский язык был может быть у вас будет разница на ваших ведь у вас же может быть другие видеокарты и проверьте как у вас и отпишите если у вас разница по скорости выполнения потому что у меня разницы нет вот смотрите Запускаем э, работу с глобальной памятью. Возможно нету разницы, потому что, ну как, мало сфер, много их тоже слишком не сделаешь, потому что константная память ограничена. Да? Смотрите, 21 миллисекунда. Это глобальная память. Теперь делаем константную. Вот так сейчас я запущу. Делаем константную, ну как бы то же самое. И, и скорость... Такая же, 2,1 миллисекунда. То есть я могу предполагать, что дело в том, что здесь уже все так оптимизировано, что именно на этом примере, ну, который в книге, да, эту разницу в скорости не видно. Мы избавились да, от, от одного копирования, там куда мы им копии, у нас есть константная память и все такое. Но, возможно, возможно... Возможно, когда-то я и дойду до нормального примера, который действительно будет демонстрировать. Но, может быть, у вас, может быть, у кого-то старенькая видеокарта и будет действительно прирост. Потому что в книге тут пример со старенькой видеокартой. Сейчас я скажу, она очень старенькая, какая-то GTX 280. Так вот, у них разница в скорости была примерно в 50%. То есть с использованием константной памяти и с использованием глобальной. В этом случае я вот одинаковую скорость связываю с тем, то есть я пробовал 1000 сфер, по-моему, 2000 уже нельзя, мы вылазим за, ну, за границы да, этой константы. Так вот, точно так же скорость была одинаковая. Возможно, потому что здесь и так уже все оптимизировано, и пример именно с трассировкой, именно вот в этом случае, не очень, наверное, удачен. Вот, попробуйте у себя, посмотрите результаты. То есть, это, этот пример, этот код, конечно же, будет на GitHub. Ну, и не забываем... А, если вы его откроете, то ничего забывать не надо. Точнее, вспомина вспоминать. Так, когда вы создаете что-то с OpenGL, то надо в линкере да, прописать эти библиотеки. Jail и GLUT. Так вот, давайте что мы еще вспомним. Вспомним вот это, да? Что это такое за ивенты? Давайте глянем, сколько уже времени идет. О, полчаса уже. Да, наверное, вспоминать не будем. Давайте это вкратце. Вкратце, вкратце. Что это за событие? Э -э, в Куда событием Event. Э -э, где тут? Вот у нас есть Events. Так вот, в Куда... Ну, это мы меряем время. Это мы вспоминаем, да? Те, кто смотрел видео. Кто не смотрел, посмотрите. Потому что здесь вкратце я сейчас пробегусь еще раз. В Куда событием Event называется временная метка GPU. Запомненная в определенный момент. Времени пользователям, поскольку GPU ставит эту метку сам, то мы обходим все проблемы, связанные с измерением времени GPU, с помощью таймеров центрального процессора. API, API замера времени несложен. Для получения временной метки нужно проделать два шага. Создать событие. Вот, создать событие. И зарегистрировать событие. Зарегистрировать. Сейчас мы к этому подойдем. То есть, есть create и record. Это мы регистрируем. То есть, создается событие и регистрируется. Обратите внимание, что при регистрации события, начало, функция куда event record передается второй аргумент. В нашем примере этот аргумент равен нулю. Точный смысл этого аргумента сейчас не важен. Поэтому не станем раскрывать эту тайну, Пока не разворачиваем следующий муравейник. Итак, Итак и так. чтобы измерить время выполнения блока кода, нужно создать события начала и окончания. Мы просим исполняющую среду CUDA зарегистрировать время начала, затем выполнить какие-то действия на графическом процессоре, а по завершению зарегистрировать время окончания. То есть вот мы создали два события, старт, стоп. Дальше регистрируем старт, выполняются какие-то действия, регистрируем стоп. Вот. К сожалению, при таком хронометриже кода исполняемым графическим процессором еще остается одна проблема. Чтобы исправить ее, нужно всего лишь одна строчка. Но не, обьяс... не обойтись без объяснений. Штука в том, что некоторые обращения к исполняющей среде CUDA на самом деле выполняются асинхронно. Например, при запуске ядра трассировщика лучей ГПУ начинает исполнять наш код. Но центральный процессор продолжает выполнять следующие, где тут, ну, как бы следующие строки. Следующие вот здесь, следующие строки продолжает выполнять, не дожидаясь окончания работы графического процессора. С точки зрения производительности это прекрасно, потому что выполнение на графическом процессоре и центральном могут производиться одновременно. Но вот хронометраж осложняется. Обращение к функции куда Event Record удобно представлять себе как запросы на получение текущего времени, которые ставятся в очередь. Это означает, что регистрация события произойдет только после того, как графический процессор покончит со всеми заданиями, поставленными в очередь раньше, куда event record. Если речь идет об использовании события окончания для измерения правильного времени, то это как раз то, что нужно. Однако мы не можем безопасно прочитать значение события, пока графический процессор не закончит все предыдущие значения. К счастью, имеется Простой способ заставить графический процессор синхронизироваться с событием. И этот способ вот такой. То есть мы вызываем функцию CUDA иван SYNCHRONIZE. Теперь мы попросили исполняющую среду не приступать к следующей команде, пока графический процессор не достигнет события окончания. После того, как функция CUDA иван SYNCHRONIZE вернет управление, есть уверенность, что вся работа, события, окончания уже завершена. Поэтому мы можем без опаски прочитать зарегистрированную временную метку. То есть вот здесь мы, мы, мы, мы, мы регистрируем еще одно событие, стоп. И, и, короче, с помощью Synchronize ждем, пока все не завершится. В общем, в общем, в общем, это вспомнили. Так вот, так вот, в моем случае скорость выполнения одинакова. Возможно, э, ну так как книга довольно старенькая, и тогда э, именно этот пример показывал э, хорошие результаты. Э, сейчас уже там прошло, я не знаю, наверное, лет, летом N, ну 7, наверное, 8 точно с написания этой книги. Э, э, и... Э, Архитектура и принципы в принципе остались те же, просто растет количество ядер да, на графических процессорах. Но, видимо, этот пример уже не очень э, хорошо иллюстрирует. Возможно, на старых видеокартах и проиллюстрирует. Короче, вы посмотрите и проверьте. И отпишите, ну, если не сложно, в комментарии, какие результаты у вас. Но э, константная память есть. И в случае, когда у нас очень много времени уходит на копирование туды-сюды, то можно использовать константную память, размер которой ограничен. Ну а на сегодня все. Если чем-то помог и что-то прояснил, то пишите, ставьте лайки, комментируйте там, делимся этим видео и все такое. В следующий раз поговорим о текстурной памяти. А на сегодня точно все. Всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, как я уже говорил, и все такое. Всем пока!